Привет, меня зовут Алексей Войско. Сегодняшнее видео посвящено двум темам. Занимаюсь ли я баунти и дропами и платформе Drop the Bomb, на которой Денис заработал 4300 рублей, потратив на это около 10 часов. Так как меня периодически спрашивают, ты еще занимаешься баунти и дропами? Можно ли заработать на этой теме? И если можно, то сколько я заработаю за месяц? Давай по порядку. Я несколько месяцев не занимаюсь ни дропами, ни баунти. Причин множество. Основные – дурная стратегия фиксирования прибыли и падающий крипторынок. И еще, мое решение все-таки проверить мою гипотезу о сообществе инвесторов и соцсети для них. На вопрос, можно ли на этой теме заработать, ответ однозначно можно. Только не везде, и чтобы было понятно почему, поясню. Когда произошла баунти-мания, и народ пошел на баунти, а это не только баунти-хантеры, но и баунти-менеджеры, качество выполнения их задач резко стало падать. И теперь рынок баунти либо преобразится, либо умрет. Уже умирает, по крайней мере, в том виде, который был год назад. На вопрос, сколько можно заработать в месяц на этой теме, однозначно ответить не могу. Могу лишь предположить, что за качественное платят больше, но и, и это не везде. Единственное, чуть позже скажу о том, сколько ты сможешь зарабатывать на ДТБ. Теперь о платформе ДТБ, он же Drop the Bomb. На платформе можно найти два направления. Первое – это классический баунти со стандартной системой оплаты, то есть после того, как заканчивается ICO. Платят, естественно, криптовалюты проекта. Второе направление – это микрозадания. Можно условно назвать их дропами, но с большим преимуществом для баунти-хантеров. Оплата за них идет либо в популярных криптовалютах, таких как биткоины и эфиры, или же вообще фиатом, как Денису. Ему перечислили на Яндекс.Деньги. И еще одно преимущество – оплата идет по завершению микрозадания, а не по завершению ICO. Ребята из ДТБ выбрали путь нетипичный для баунти-менеджеров и создали закрытую платформу, где планомерно набирают качественных исполнителей основных для баунти-заданий. Преимущество ребят в том, что они, как и многие русские предприниматели, болеют за качество своих услуг. И они взяли на себя задачу создать сообщество исполнителей и отвечать за качество исполнения. Так как суть баунти – создать присутствие и благоприятный образ компании в сети, они тщательно отбирают исполнителей. И если вы будете копипастить или делать лажу, вы им не подойдете. Небольшой спойлер, чтобы Денис заработал те самые 4,300, он записал 17 видео продолжительностью 2-3 минуты. В планах у ДТБ увеличить прибыль хантеров, так как сейчас ребята нарабатывают себе статус и тестируют рынок. Поэтому цена будет выше, когда пойдет поток заказов на услуги. Предполагается, что хантеры смогут зарабатывать своими силами от 200 до 500 долларов в месяц. И это только на микрозаданиях. Также есть партнерка, она же Ревка. Лично я вижу большие перспективы у ДТБ, так как грамотное управление репутацией необходимо множеству компаний, а они стремятся сделать процесс создания хорошей репутации системным, что является первым признаком бизнес-модели и возможностью дальнейшего улучшения этого процесса. Если решил начать зарабатывать с ДТБ, ссылку найдешь в описании. Там же найдешь ссылку на видео Дениса, в котором он рассказывает, как он зарабатывал, и ссылку на чат, где он помогает развиваться в этом направлении. И рекомендую подписаться на него, тем более, что он решил создать собственное сообщество YouTube-блогеров. Набирает новичков, желающих развиваться в этой теме и помогать им зарабатывать деньги сразу со старта этой деятельности. И собирается обучать этому на своем канале, что, конечно, поможет зарабатывать больше. Я пока не собираюсь заниматься баунти, так как стараюсь запустить свой стартап. О нем, возможно, сниму видео позже. Если увидел пользу, ставь лайк или дизлайк. Если что-то не понравилось, также напиши в комментариях, что было полезно или бесполезно, или просто задай свой вопрос. Если подпишешься на канал, буду признателен. Ну а пока не могу гарантировать постоянство выпусков. Скорее всего, будут видео на тему финансов и инвестирования, но возможно и другие волнующие меня темы. Так что, может, увидимся в следующих видео, но это не точно. Пока.